знаете что такое сарай это не только деревянная постройка во дворе где можно хранить всякий хлам это еще и машина в кузове универсал которой всегда этот хлам можно возить с собой например у нас ford mondeo 3 в кузове универсал сарай У нас на тесте Ford Mondeo универсал третий Mondeo универсал с двигателем TDDI. Это самый простой дизель. Этот же дизель ставился на Fordы Транзиты. Собственно, когда искал машину, искал именно, чтобы была в этом с этим двигателем. Чем в нем простого? Оп. В нем стоят форсунки без электронного управления. Сейчас я их покажу. Тряпочка. Вот они форсунки, к ним не подходят провода. Этот же двигатель используется на Common Rail, здесь бы стояла рампа давления. давлением. Здесь же у нас стоит простой, сейчас, вот такой вот насосик, который всем управляет, 44-й. Кстати, вот эта штука вот провисла, из-за моей любви мыть Двигатель... Теплоизоляция провисла. Вот этот вот значок Ге означает, что эта машина в максимальной комплектации. Но когда я зашел на сайт Форда, etis.ford.com, и вбил ВИН-номер машины, то вдруг обнаружил, что из длинного списка опций против них стояло нет. нет парктроника, нет омывателя фар, нет э, мультимедийной системы, нет, много еще чего нет. Задается вопрос, что это за люкс, если в этот люкс чего-то не доложили явно. Одна из больших проблем этой машины, это латунные вставки в петлях дверей. За счет этого они очень быстро изнашиваются, и получается такой вот лег. Тут я покажу сейчас на камеру. Не знаю, насколько там видно, но хорошо болтается. Они легко снимаются, меняются, но латунь это не самый крепкий материал для таких вещей. Вторая проблема, которая есть во всех Мандео, все форумы пестрят ею. И в частности, это в моей машине тоже. Это уплотнители двери. Внутри вот этой резинки идет алюминий, который также коррозирует, набухая. получается вот такие вот отслоения. Здесь попадает вода, и замки от влажности и самое главное от наших низких температур превращаются в нерабочие. Лечится заменой Жигулевских, установкой Жигулевских, там подрезка вот этой фигурная. Ну, как бы у меня в планах поменять. Но проблема с замками есть. Из-за этого я зимой, допустим, неоднократно заводил машину, закрывал ее, чтобы она просто прикрывала, она захлопывала замки. На кочках могут они открыться, закрыться, как бы, ну, такая, живут своей жизнью. Самое неприятное, то, что она одновременно блокирует дверь багажника. Приходится там делать определенные манипуляции, чтобы ее открыть. Здесь у нас электрозерку... электрорегулировка зеркал, ручки открывания двери, ее кнопка, сейчас не нажмет. Электростекла, зеркала и блокировка от детей Никаких особых наворотов здесь нет Но что это подсвечивается, это нет Поэтому ее, наверное, видать, наверх так вынесли Первый раз ковырял и как-то расковырял Думал, что-то не горит, лампочка должна быть Нет, оказалось, нет Зеркала здесь, как видно, маленькие В дорестайле, за счет того, что дорестайлинговая До 2003 года сделанная машина После 2003 года они пошли больше и имели подсветку Взаимонезаменяемые, но, в принципе, на форуме их колхозят, переделывают, как... чтобы они подходили друг к другу. Сидение имеет одну единственную электрорегулировку. Вверх-вниз. Вот он пошел вверх-вниз. Эта электрорегулировка имеет нехорошее свойство ломаться, потому что там пластмассовой шестерни имеет. Ну, как бы, вот такая вот особенность данной машины. Сидение имеет механические регулировки. Это поясничного упора, но ну, это спинка вверх-вниз, ну, и, разумеется, вперед-назад. Бензобак открывается лючком вот отсюда. В сиденье также имеются подушки безопасности. Здесь, Если что, тут выстрелит защита от бокового удара. Не знаю, насколько она будет эффективна, но, в целом, это лучше, чем ничего в критической ситуации. А особенность учесть, что эта машина стоит примерно по цене приоры которая не оснащена боковыми подушками то еще дополнительную безопасность получишь. Итак что у нас здесь выключатель света габариты, фары первое это передние противотуманки вторая задняя в эту сторону парковочный огонь. Вверх-вниз подъем и опускание фар. Фары здесь галогенки, хотя в нее шли иксинон обычно, не бексенон, а обычный ксенон. Это яркость подсветки. В этой комплектации ГИА вот такие вещи есть. Кнопок круиз-контроля нет. Но есть джойстик магнитолы. Он не очень удобен, потому что лично я постоянно его коленом наравлю приложиться. интересного из ворота в данной машине есть так как она дизельная у нее тахометр разметишь до с в принципе начиная от 4 с небольшим она уже не тянет разгон у нее Сейчас замок зажигания Ой, ключ Ставлю замок зажигания. очень интересная вещь здесь ключ он здесь вот такой вот старый старой ромбовидной конструкции не знаю видно не видно здесь резкость он ведет камера или нет и у этих ключей вот здесь вот стирается вот эта вот дорожка. И в результате они перестают открывать. Чуть заморочно. Ключ, соответственно, не убирается, штырь все время торчит. Закрыть, открыть. И какие особенности. Еще из наворотов этой комплектации есть вот такая кнопочка. Инфо называется? Видно я. Она позволяет переключать показания компьютера, но он не показывает мгновенный расход топлива, к сожалению. Показывает, сколько осталось топлива в баке, на сколько километров осталось, средний расход городской цикл по трассе там где-то на литр меньше, литр можно еще меньше сэкономить, но я не езжу так, сейчас температура низкая то желтенькая, ну, сейчас покажу средняя скорость и датчик температуры воздуха наружного, он находится в бампере ну показывает вот такая желтая снежинка, как только ноль и ниже она становится красная осторожно гололед как бы вот Что у нас по центральной части? Обогрев лобового стекла. лобовой правда, стреchnое, не знаю, видно, не видно. Обогрев заднего стекла и зеркал. Аварика, которая здесь не мигает, мигает там. И вот эта вот кнопка, такая черная, невидимая, там внутри беременный мужик. Сейчас покажу. Выключу, кучу зажигание. Он загорает этот тест аэрбэга пассажира здесь есть раздельный климат-контроль с кондиционером кондиционер работает раздельный климат ой раздельно говорю здесь есть одинарный климат-контроль он управляется вот этим датчиком который вот здесь находится но к сожалению это не mercedes я лично ни разу так и не смог нормально настроить температуру чтобы он держал к сожалению, все время приходится добавлять, убавлять. Он сначала жарит горячим, потом резко выключается. Начинает жарить холодным. Вполне возможно, что может быть какая-то неисправность внутри, но реальность такова, что он не самый удобный, на мой взгляд. Магнитолка. Ну, тут у меня еще небольшой, небольшой колхозинг. Очень удобно сюда ставить навигацию. Старая магнитолка, она же шла на транзиты и прочее. У меня к ней приколхожен адаптер ЯТУР, которым вообще нереально пользовался. Он свистит, шипит. Я подготовился. Надо было извлечь. я он свистит, шипит, флешка. Ну, как бы толку мало. Навешал я на него вот таких вот фиритовых колец. Но толку от них мало, свист все равно остался. Наводки от генератор очень сильны. Может быть, он не продуман на конструкции этого китайского устройства. Есть дистанционное открытие багажника. Подогрев передних сидений. Работают. И вот сломанный подстаканник, который у меня вот с помощью вот такой вот скрепочки держится. Иначе он не фиксируется. Что поделаешь, такая особенность. Читал в интернете, не у меня такая одного беда. Ну и дизайнерский ход, овальные часы. Которые, кстати, очень неудобные. Потому что вот в эти промежутки между 8 и 9 все время, мне кажется, что 7 вечера. Руль. И рукоятка КПП здесь отделаны кожей. Всем рукает как Как-то своеобразный товал какой-то, что-то такое неприличное, напоминает. Задняя передача втыкается подъемом этого кольца. Иначе он не пускает. Следующее, на мой взгляд, неудачное техническое решение это вот не сбоку где-то, а вот именно здесь вот находящийся прикуриватель. Я всем боюсь всем вытаскиваю, вставляю сюда. Зарядного устройства. Боюсь, что куда-нибудь скрепка улетит или монетка. Будет коротыш и... Ну, в общем, будет печально. Монетница. Я ее использую под монетницу. Здесь должен быть подсаканник. Вообще, здесь изначально была такая большая конструкция под громкую связь. Нужен был какой-нибудь старинный телефон S45, по-моему, Siemens. Чтобы это все работало. Siemens, разумеется, не было. Я это все открутил, выкинул, потому что... Монетница и подстаканник наши дни важнее, чем наличие допотопного телефона Siemens. Орлокотник, ручка этот тут была крепеж, он туда у меня улетел спокойно, потому что, почитал в интернете, у многих это проблема, как есть. Подголовник, кожа, но ну, это, скорее всего, мягенькая, но не очень, скорее всего, самый дешевый зам. Тут все стандартно, какое-то зеркальце, причем и в водительской и в пассажирском подголовнике оно есть. Лампа, которая выключается, если так, оп, нет, не выключается. Отключать лампы наследством полученными очками авиатор Меньше, чем за 200 евро куплены. Конечно же, это китайская подделка. Это в наследство от хозяина прежнего Зеркало с автозатемнением. Все вот так вот его включим. Вот она горит, лампочка его можно выключить. Но у меня оно не работает так, как у меня стоит сзади тонировка. Видно. Колхожен видеорегистратор, который что-то там пишет. Итак, поехали покатаемся. Дизель заводится на подождать, когда погаснет лампа спиральки, когда отработают свечи накала. И тогда можно будет ехать. Сейчас она горячая. Двигал сиденье, надо поправить. Опа. Дизель работает со специфическим звуком. Такие вот тарахтения. Так как у меня на работе форды транзиты, первое время все, когда я подъезжал, когда я взял эту машину и подъезжал к работе, все думали, что приехал кто-то из сотрудников на грузовике. Звук все же ни с чем не спутаешь. Хотя здесь даже легковая машина здесь все сделано немножечко иначе чуть-чуть, но оно отличается и отличается с точки зрения качества езды и с точки зрения разгона и так далее, плавности хода за счет того, что машина дизельная, дизель обладает относительно бензина больше тяговитостью с одной стороны, с другой стороны дизельная... дизель он не дает такой мощности взрыва вспышка как это бензин дает поэтому соответственно чтобы и не дает такой мощности взрыва и поэтому этот двигатель не крутится очень сильно несмотря на наличие здесь турбины Двигатель раскручивается только до 4,5 тысяч оборотов. Чуть позже я сделаю разгон до сотни, засечем по спутнику. И будет понятно, что мотор больше 4 не крутится. Я до этого ставил эти эксперименты. После 4 он просто перестает тянуть. Он начинает просто жужжать и все. Ничего не происходит. Приходится быстрее переключаться вверх. И чтобы компенсировать все эти особенности этого дизельного двигателя, здесь поставлена главная пара с соотношением где-то три с половиной, она очень маленькая. И, казалось бы, вроде бы дизель должен тянуть хорошо, а он с низов, ну, на самом деле, не такой шеприткий. Низов ему явно не хватает, по крайней мере, при трогании с места и так далее. В дальнейшем он, конечно, раскручивается. Тут как бы не спрячь, но в любом случае тут как бы не спрячь, турбина включается, но подключается. Но в любом случае вот какие-то особенности вождения были меня очень удивили на этом дизеле после грузовиков, где более короткая коробка и он едет ближе к старым Жигулям. Здесь же надо постоянно стараться раскрутить мотор, чтобы получить прыть приходится более активно работать коробкой передач. Еще одна особенность этой машины – это ее длина. Ее длина и при этом она легковая, это не, груз, не джип и не грузовик. И за счет этой длины при преодолении всяких неровностей она где-то серединой пытается зацепить. Допустим, у этой машины конкретно были немного под пороги, соответственно, еще прежними хозяинами видать она цепляла. Но потом они начали гнить в этих местах в общем я подваривал ставили латки когда приводили в порядок эту машину потому что как бы дырявые пороги тоже не есть хорошо потому что порога одна из частей силовых силовых частей данной конструкции. когда я взял эту машину мне было много соплей я в этом плане немного педант и стараюсь там вот все узлы привести в порядок не скажу что я вылизываю все ну как бы гремящая подвеска мне очень не нравится вот мы сейчас проехали колдобины звуков, лязгов, ничего нет я просто отогнал к ребятам они мне написали списочек я потом его усилил от себя купив все сайлентблоки которые были потому что здесь сайлентблоки стоят 500, 400, 300 рублей потому как бы, что это очень недорого и мы тупо поменяли всю подвеску Задняя подвеска здесь, кстати, стоит подруливающая. За счет этого машина, несмотря на свою длину, очень хорошо входит в повороты, особенно на скорость. Когда я привел машинку немножечко в порядок, я задачился временем разгона. Я выехал на, на кольцевую, поставил, включил программку в телефоне по спутнику. Понятное дело, что она тоже подбирает немножечко. И... Нажал газ Но время разгона оказалось неутешительное 15 с копейками После этого я немножечко подшаманил машину Поменял фильтра Поставил свежий фильтр воздушный И еще раз выкинул лишний хлам из багажника Так как это универсал сарай, который возится с собой И неожиданно для себя обнаружил Что разгон до сотни составил 12 с копейками Ну в принципе Сейчас вы это увидите старт скажу что машины марки ford и ford мандео 3 в частности это не те машины которые не ломаются и служат десятилетиями нет это машины которые когда ломаются обычно недорого чинятся А прибавьте к этому еще большое количество таких автомобилей на вторичном рынке, так как они когда-то стоили достаточно недорого, многие могли себе позволить. Соответственно, раз много машин, значит много машин в разборке. Проблем с запчастями нет. Нет проблем с запчастями с китайскими и так далее. Чем популярнее машина, тем легче на нее достать запчасти. Сейчас я покажу багажник, его размеры. В багажнике есть вот такой вот розетка 12 вольт. Под компрессор заднее колесо накачать. Также вот, вот такой вот бардачок, мини-бардачок. Где лежит аптечка и я в знак аварийный Также спинка заднего сиденья раскладывается к два Само название Мондео французского означает «мондемир», что-то типа всемирный такой, знаете, намек на мировое господство что во всем мире будут любить эти машины поэтому не знаю, что на русском это звучит не совсем прилично поэтому, вспоминая французское слово, если вам говорят пошел ты в Мандео думайте о том, что они вам желают мирового господства